Приветствую! В этом видео я расскажу, как устанавливать программу для продвижения сайта под подмак. Открываем браузер и набираем адрес сайта seo Tool Vision. Когда сайт откроется, выбираем ярлык с изображением яблочка и кликаем на него. Программа скачается. Ждем, когда скачивается модуль загрузки. Кликаем на него вам предложено открыть файл запускается инсталлятор далее копируем ярлык seo Toolvision в папку applications или приложения как будет у вас написано перетягиваем программа скопировалась и теперь она доступна из меню finder ищем там раздел applications и ярлык seo tool vision запускаем программу вам будет предупреждение что программа скачана, является выполняемой разрешаем открывать эту программу после загрузки у вас будет возможность сразу же сканировать сайт вводите адрес вашего сайта Нажимаете кнопочку со стрелкой справа. пуск. Сайт начинает сканироваться и программа выдает информацию о конкретно страницах вашего сайта дополнительная информация по возможным рекомендациям по его оптимизации. Если программа не зарегистрирована, то справа вверху отображается ярлык с ключиками. И Часть информации закрыта надписью «Незарегистрированная копия». Нужно будет ввести вашу регистрационную информацию, нажав на ярлык с ключиками. Продвигайте ваши сайты при помощи программы для продвижения сайтов SEO на сайте seotoolvision.ru. Удачи вам!